Всем прекрасного солнечного дня, теплого, весеннего. Сейчас мы с вами будем разбирать мой заказ по шестому каталогу. И на этот раз мой заказ составил, сейчас вам скажу, 103 балла, почти 104. И что же в этом заказе? Давайте с вами смотреть. Смотрите, как много всего. Коробка большая и вот такой вот небольшой дозаказик. У меня с пятого каталога. Это витаминки я брала себе. Сейчас все распакуем, все покажу. Ну вот Давайте начнем распаковку моего заказа. Именно с тех продуктов, что я приобрела для себя. Как всегда вы знаете, я беру для себя на скидку 70% коктейль. Так как я его пью каждое утро. В нем всего лишь 98 килокалорий. И 53% белка, антиоксиданты, витамины, минералы, пищевые волокна есть. На этот раз я взяла со вкусом малины. В нем 15 порций. И на обратной стороне все подробно написано, что же входит в данный состав этого коктейля. Можно почитать информацию. Она вся есть здесь. Код данного коктейля 15652. Такой вот классный продукт есть в нашем ассортименте. И, конечно же, наши БАДы, всеми любимые. На этот раз я взяла комплекс для укрепления волос и ногтей. Код Данных витамин 15708. После того, как я переболела ковидом, волосы ну, частенько выпадают. И я для профилактики сейчас стала вот, приобретать витамины. И также еще взяла вот такие вот у нас классные. Есть концентрат против выпадения волос в ампулах. Он укрепляет волосы и сокращает выпадение. серии эксперт фарма. Код 8350. Для достижения оптимальных результатов используются со средствами против падения волос из экспецфарма. Я также пользуюсь шампунем, бальзамом. Полностью беру уходовые средства, чтобы они были у меня в комплексе. Тогда это будет результат. Витаминами. Это мы поддерживаем структуру волос изнутри, а уже всем остальным снаружи. Ну, а теперь давайте посмотрим, что приобретают мои клиенты. Так вот, есть у нас класс краска эксперт колор код данной краски это у нас черный 10 код 18020 цвет получается насыщенный черный всем рекомендую приобретать данную краску тоже я пользуюсь мне очень нравится еще у нас вот есть вышла в этом каталоге новинка Шампунь 2 в одном из серии Эксперт. Да, у нас идет шампунь и бальзам против перхоти. Код 2768, объем 400 мл. Такие вот классные новинки компания предоставила нам. И также еще из этой же серии, тоже Эксперт, шампунь 2 в одном. Кондиционирующий шампунь для всех типов волос. Он мягко очищает, кондиционирует. Придает волосам блеск, гладкость и шелковистость. насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. Код данного шампуня 1896. И вот всеми любимые серии Ла кремы Крем-гель для душа смягчающий. Этот у нас идет с ароматом клубнички. Код 8394. И серия для дома, это концентрирующее моющее средство, универсальное, с ароматом цветущая липа. Он мультифункционально, эффективно очищает различные виды полов, стены, натяжные потолки, оконные рамы и другие моющие поверхности. Не требует смывания, защищает от пыли. Код 30217. Такое вот классное есть средство в нашем интернет-магазине. И, конечно же, мыло для кухни. Ароматное яблоко опять в одном. Оно укреп... устраняет неприятные запахи, очищает руки после приготовления пищи, подходит для мытья столешниц, раковин, губок, кухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок, ножей. Соблазнительный аромат спелых яблок и удаляет загрязнение. Код данного мыла 3206. Еще есть также из этой же серии мыло для кухни с нежным алоем Код 3203. И серии La Кремы кремыла для рук, с миндальным маслом и молочком протеинами. Код 2873. Еще у нас в этом каталоге вышла вот такая вот новинка витаминки. Дегидроквертинитин с витаминами А, С и Е. Код данных витамин 15790. Какие витамины, в каком количестве входят в данный состав. Все написано на упаковочке. Еще мне вот заказали вот такой вот классный гель для душа. Малиновый мильфей. Код 1910. Данного геля мне заказали две штучки. И вот такая вот классная есть пена для ван, меняющая цвет она детская, подходит деткам с 3 лет. Код 2882. И, конечно же, наши потрясающие освежители воздуха. Данный освежитель сицилийский бергамот. аромат Код 30329. Освежители у нас на водной основе. Их можно использовать как дома, так и в салонах автомобиля. Они классно работают. Потрясающий аромат. Еще в нашем ассортименте есть вот такой вот универсальный спрей-пятновыводитель Кот 30151, он эффективно и бережно удаляет пятна с одежды и любых тканей Справляется с пятнами жира, пота, косметики, чая, кофе, соусов, соков, шоколада, травы Особо рекомендован для обработки воротничков, манжетов, подошв, носков и колготок Рукавов и локальных пятен перед стиркой Такое вот классное есть средство Кстати, мне очень нравится, потрясающе работает Постоянно им пользуюсь и вот такой вот спрей-очиститель без пятины запаха 3 в 1. Эффективно очищает ткани. Ткани без запаха животных. Аромат полезный для питомца. Код 30802. Вот классное есть средство. И вот это такая вот новиночка у нас вышла. Детский спрей для легкого расчесывания. Девочкам очень нравится. Уже есть рекомендации. Уже приобретали данный продукт. Код 2810. Совет у кого есть маленькие Девочки приобретать, пользоваться. Волосики будут расчесываться с огромным удовольствием. Еще у нас сейчас вышла серия вот такая в Мисс Кинни. Новинка. Ночной крем для лица. После рабочего дня кожа нуждается в воздухе и восстановлении. Ты спишь, а крем работает. Фильтрат бифидобактерий создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры. Укрепляет кожный иммунитет. Каранзин предотвращает реакцию глюкозилированным тем самым замедляя старение вот такой вот классно есть вышла новинка в текущем каталоге код 3072 это у нас ночной крем также из этой же серии тоже новиночка крем для кожи вокруг глаз код 0640 вот такие вот классные новиночки появились в нашем каталоге Сыворотка «Антистресс» восполняет энергию в клетках кожи, мгновенно устраняет следы усталости, восстанавливает здоровый цвет лица и придает сияние. Незаменима для жительности мегаполисов с насыщенным ритмом жизни и дефицита сна. Растительный комплекс Fulderm Vegetal c 2 симулирует процессы естественного обновления кожи, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды и препятствует преждевременному старению. Подходит для всех типов кожи. Код 0222. Такая классная сыворотка антистресс. Также вот у нас есть в, таком, в нашем ассортименте это кислородное дыхание. очищение, Абсорбирующий тоник для лица, очищение и матирование для жирной и комбинированной кожи. Код 0270. Из этой же серии OxiLogy. Молочко для снятия макияжа. Бережное очищение придает, код 0277. И, конечно же, кислородное дыхание также. Гель для умывания, очищения свежей для жирной комбинированной кожи, код 0258. Кстати, классная серия, она потрясающе работает. Сама ей пользуюсь, мне очень нравится. И вот такой вот мист, классный, сейчас на лето, потрясающий. Это арбуз дыня. Код 29.11. Еще есть в нашем ассортименте кварцевый массажер, скребок, гуаши. Код 910.186. Сейчас попробую открыть его. Это мне заказала клиентка. Вот идет он в такой потрясающей упаковочке, запечатанный. Но, к сожалению, не смогу его открыть, так как это заказ клиента. И к нему прилагается вот такой вот мешочек, что можно будет потом убирать. И брать с собой еще также эта женщина заказала мне вот такую серию это у нас идет пудра для лица код данной пудры 6364 естественно бежевый цвет если не ошибаюсь и еще увлажняющая тональная сыворотка для лица код 6175 и также из этой же серии Клемтем Makeup код 6356. Это увлажняющий крем тин для лица. Такая вот потрясающая серия у нас есть. И в нашем ассортименте стойкая подводка для маркера для век. код 55987. Черный цвет. Также еще у нас есть Тушь для ресниц, код 5722, это тоже черная, Longstronz, потрясающая серия тоже, тушь классная. И помада для губ, код 40550. Если получится открыть, я вам покажу цвет, нет, не получается, ладно, не будем открывать, так как это заказ клиента. Из серии Bloom мне заказали дневной крем для лица, это антивозрастной уход, 35+, код 0688. И вот из серии Beauty это экспресс-корректор для кожи вокруг глаз, эффективное средство для локальной коррекции кожи вокруг глаз. Моментально помогает устранить круги под глазами и мимические морщины, вернув лицу сияющий, свежий, отдохнувший вид. Содержит пигменты и светоотражающие частицы. Код 0219. Это у нас эксперт-корректор для лица. Выставляла в чате Вайбера потрясающую акцию. Новиночка. CC-крем для всех типов волос. Омолаживающийся крем с активным антивозрастным комплексом из вербина и солнцезащитным фактором SPF 10. Создает уникальный, идеальный тон. Наполняет кожу внутренним сиянием. Код 0981. Таких мне заказали три штучки. И девушка вот заказала лак для ногтей код 7790 и 7793 два оттенка и еще у нас есть в нашем ассортименте этой серии эксперт бальзам защита цвета для волос код 1893 Да, и вот себе я заказала такую вот новиночку. Буду пробовать. Зубная паста, защита от кариеса с розовой солью. Код 2673. И, конечно же, получила купончики с данным заказом. Сейчас у нас действует акция. При покупке на 999 рублей дается купончик. Мой заказ данный составил 128 баллов. Так как здесь еще входят витаминки с прошлого каталога. У меня получилось 14 купончиков. Такой классный, потрясающий, полезный заказ у меня получилось собрать. Людям очень нравится наша продукция. Они с удовольствием ей пользуются. А теперь пошла раздавать данные заказики, радовать людей их покупочками долгожданными. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. А впереди вас ждет очень много интересного.